Здравствуйте, как Здравствуйте. вас зовут? Меня зовут Анастасия. Всегда говорит. Так да. да. Откуда вы приехали? Я приехала из Сталина, Эстония. Mm -hmm. Пока там живу. Здорово. Подскажите, какие у вас впечатления от нашей конференции? Ну, есть некоторые вещи новые, да. Ой, интересно пообщаться. С людьми, единомышленниками. Uh -huh. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам, которые находятся сегодня здесь и которых здесь нет? Успехов на партнерологическом поприще. А клиентам? Клиентам? Наверное, не иметь проблем, которые приведут к нам. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. С другой стороны, я читал Если там я иногда делаю, то с одного, там сейчас захожу, то другого.